«Ой, мы превосходно продаем в Instagram директ или на Facebook странице, нам сайт абсолютно не нужен, мы и так превосходно справляемся». Если вы думаете точно так же, то, пожалуйста, посмотрите это видео до конца, потому что я вам расскажу, почему вы можете на самом-то деле ошибаться. Я Елена, я приветствую вас на своем YouTube-канале, на котором мы говорим про маркетинг, про рекламу, про продвижение вашего личного бренда или бизнеса в социальных сетях. А мы начинаем! Почему для каждого бизнеса очень важно иметь не только свои социальные сети, но и отдельно свой сайт? Ну, Во-первых, потому что соцсети вам не принадлежат. Вы в гостях у Фейсбука, у Инстаграма, у ТикТока, у ВКонтакте и еще в других каких-то площадок. Да? Вам соцсети не принадлежат. И на самом деле меня очень хорошо поймут только те люди, кто когда-либо подвергался какой-то блокировке или чьи аккаунты по жесткому угоняли. Вы в один момент можете просто потерять абсолютно все базу клиентов, которые у вас есть, скорее всего, в переписках, все какие-то договоренности. То есть абсолютно все полностью вы можете потерять в один момент, и это очень и очень плохо. На самом деле в этой истории не будет никакого даже во вторых, потому что в целом, когда мы говорим про социальные сети, вы четко должны понимать, что вы в гостях, и вы можете реально все потерять зачем же вам сайт на самом деле сайт это такой знаете для вас база ваш офис в котором собрана вся информация о вашем о вашем бизнесе вы точно также можете обновлять ставить актуальную информацию на ваш сайт как вы сейчас это часто делаете в социальных сетях например когда вы оформляете сохраненные stories там хайлайты да, какой-то актуальной Вы точно также можете поддерживать свой сайт и добавлять эту информацию на ваш сайт но чем хорош сайт еще расскажу если вы идете э, в рекламу, э, или в целом вам интересно, что за трафик приходит на, к вам, э, но в, в Инстаграме сейчас нет такой возможности отследить трафик людей, которые к вам приходят. То есть к вам, в принципе, люди, которые когда-либо как-нибудь к вам попадали, они так и остаются где-то э, в пустоте. Если мы говорим про сайт, там на сайт можно установить Facebook Pixel, на сайт можно установить Google Analytics. Э, и э, из-за этих данных вы будете понимать, что за люди к вам приходят. То есть в Google Analytics есть очень много интересных специализированная информация о том, с, какого, с какой стороны зашел, зашли люди на сайт, а в разбивка по, по полу и возрасту, по интересам. Эту всю информацию вы сможете получить, если у вас будет Google аналитика. Если вы поставите на свой сайт Facebook пиксель, то вы сможете впоследствии делать выборки аудитории тех людей, которые посещали определенные страницы вашего сайта да, или совершали какие-то определенные действия на вашем сайте. То есть, имея сайт, у вас намного больше технических возможностей для того, чтобы взаимодействовать повторно с аудиторией, которая уже когда-либо была на вашем сайте. Да, соцсети нужны. Я ни в коем случае не говорю, что соцсети не нужны, потому что соцсети это больше про близкий контакт, да. То есть, если вы хотите вести такой более персонализированный бизнес, то в любом случае ваши соцсети они должны быть, потому что там у вас есть возможность снимать сторис, как-то каждодневную какую-то информацию выставлять. Да? И люди будут с вами знакомиться намного более личностно. Если же мы говорим про сайт, туда уже приходит для того, чтобы совершать определенные действия. И и э, в целом я вам всегда рекомендую иметь для вашего бизнеса сайт, хотя бы лендинг, не обязательно это должен быть какой-то многостраничный сайт, да? может быть это будет просто лендинг, там где будет описание все ваши виды услуг э, и какие-то ваши контактные данные для того, чтобы с вами связаться. Но если... Э, Вдруг, вот просто представьте, завтра соцсети пропали. Вот совсем недавно у нас было полное такое на 7 часов остановка работы э, Facebook всех опций, да, то есть не работали ни Facebook, ни Instagram, ни Messenger, ни WhatsApp, все. Если у вас все сосредоточено только в одном месте, то вы просто в один момент остаетесь без работы. А если есть люди, у которых там, например, э, какая-то тысячная или миллионная аудитория, да, и вся работа происходит только там, то это очень обидно потерять все в один момент. Поэтому, поэтому, а, ни в коем случае так не делайте, создавайте сайты, устанавливайте а, сразу же после того, как вы создали эти сайты, ставьте эти счетчики Facebook Pixel и Google Аналитику и пусть эти данные э, собираются. А, скажу, что Facebook Pixel не обязательно ставить только, когда вы запускаете рекламу. Вы просто можете его создать и пусть он будет. Если у вас есть разные возможности э, пускать э, трафик на ваш сайт, возможно, там, знакомые, или вы можете иметь точно так же линк э, в соцсетях на ваш сайт, да, то есть каждый, э, будут разные источники трафика на ваш сайт, то вы будете потом это знать. И это хорош инструмент. Вот, надеюсь, я мне удалось вас переубедить. Если у вас есть какие-то вопросы или возражения, что Лет Лена, мы считаем, что нам не нужен сайт, то, понятное дело, я хочу, чтобы вы мне написали в комментарии, и мы сможем с вами подискутировать. Если вам это видео было полезно, и я вас все-таки переубедила, поставьте лайк. Даже если я вас не переубедила, все равно поставьте мне лайк, мне будет очень приятно, надо продвигать мой YouTube-канал. И если вдруг вы из Латвии, то я напоминаю, что 1 ноября 2020 с первого года у меня стартует второй поток а, курса по самостоятельной настройки, таргетированной рекламы для малых и средних бизнесов, для того, чтобы вы могли экономить на специалистах. Курс адаптирован под латвийскую аудиторию, а это значит под маленькую аудиторию. Есть некоторые нюансы работы с маленькой аудиторией, нежели с российской да, аудиторией, там где большая страна, большое количество населения. Мой курс адаптирован под нашу маленькую страну, поэтому если вы живете в Латвии, ссылочку я оставлю в описании, на курс, можете регистрироваться и вы с вами будем знакомы. Всем хорошего настроения, мы встретимся с вами на следующей неделе. Всем пока-пока!